Уважаемые дамы и господа, я искренне признателен за приглашение посетить ваш университет старейший стихотек и занимающий передовые позиции в науке и образовании. Рад видеть всех собравшихся в этом зале. Моя особая благодарность, конечно, руководству Техаса, Хьюстона, президенту Бушу-старшему, а также господину Джеймсу Бейкеру за организацию нашей встречи. Я с удивлением обнаружил сейчас, когда мы так встретились, что господин Бейкер помнит о нашей первой встрече, у состоялась в 1992 году в Петербурге. Я был тогда достаточно скромным городским чиновником, а господин Бейкер был очень большим начальником. Тем не менее, тем не менее, он эту встречу запомнил, что мне очень приятно, и то, что еще тогда администрация Соединенных Штатов во главе с господином старшим обращал внимание на Россию. Даже работала в регионах. Работала непосредственно напрямую и лично. Все это, как мы видим, даром не проходит. И за это благодарить и бывшие, и сегодняшнего корпорация. Конечно, отсюда, из Техаса, хочу поприветствовать всех граждан Соединенных Штатов. Для граждан России эти это не просто штат одинокой звезды, романтика которого захватывает всех, кто знает и любит Америку. А в России таких много. Это не только силу независимости, благородства и стремления американцев к справедливости. Для России Юг Америки это хорошо освоенный экономически богатый регион. Район, с которым нам не надо начинать сотрудничество с чистого листа. Потому что у нас уже есть много общего. Это и нефтегазовая индустрия, и стремительно набирающие обороты, совместная работа в космической области. В стенах космического центра имени Джонсона уже давно звучит русская речь. И у нас с вами есть даже общий праздник. Это 12 апреля. День, когда первый космонавт планеты, наш соотечественник Юрий Гагарин, совершил первый в мире космический полет. Насколько мне известно, законодательное собрание Техаса объявило этот день праздничным. Для нас это особый знак. Это уверяю вас, особо располагает по силам располагает нас в Техас. Думаю, даже эти факты утвердительно отвечают на вопрос, который был актуален еще давно, а сейчас он стал актуален вдвойне. Нужны ли друг друга России и Сегодня мы по-настоящему осознали, что это значит такое – быть вместе. Стали наполнять это понятие новым содержанием, искать пути более коллективного, качественно нового сотрудничества. И в этой связи наши отношения не должны рассматриваться только сквозь призму трагедии 11 сентября. Хотя, конечно, эти события дали нам шанс сделать двусторонние связи с долгосрочными и по-настоящему дружными. Сегодня на политиках лежит особая ответственность, они должны не только адекватно ответить на вызов террористов, но и заново оценить историю и логику взаимоотношений между нашими странами. Понять, как их строить дальше, на что опираться, к чему стремиться. Одним словом, мы обязаны услышать пульс истории. И здесь я убежден, на первый план уходит проблема талисмана. Люди в наших странах пока до конца не избавились от стереотипов холодной войны. Во всяком случае, не все. Это нужно признать. К ним добавился и не всегда позитивный опыт последнего десятилетия. И потому по обе стороны океана, наших переговоров, сегодняшних я имею для переговоров с действующим президентом Соединенных Штатов, по обе стороны океана ждут от этих переговоров главных, чтобы мы нашли общий язык, по проблемам, решения которых от нас миллионы людей и в России, и в Соединенных Штатах, и во всем мире. Жду, чтобы политики и в Америке, и в России оставили позади двойные стандарты, ненужные подозрения и скрытые цели. Чтобы они вышли на открытый, прямой и результативный диалог. Холодная война не должна больше цеплять нас за руководство. Сегодня уже многое сделано. Многое сделано для того, чтобы отношения между Россией и Америкой строились на основе учета интересов друг друга. Мы будем реально смотреть на потенциал наших стран, не преувеличивая, но и не преуменьшая. Возможности нашего конструктивного взаимодействия на самом деле огромны. Они, к счастью, не ограничиваются между государственными отношениями контакты между общественными организациями, культурный обмен, дружеские связи многих тысяч людей. Все это уже наш общий капитал. Мы должны его наращивать и расширять во всех сферах неформальных Особенно велики здесь возможности научного сообщества. Ведь только две страны в мире изначально избрали стратегию развивать науку по всему сектору направлений – это США и Россия. Стремление к производству знаний, в том числе и фундаментального знания – свойства и американской, и российской культуры. Но российский багаж фундаментальных и технологических знаний реализован еще не в достаточно полной вещи. Поэтому у совместных российско-американских исследований и разработок на наш взгляд, очень большие перспективы. Тем более, что у нас есть уже пример такого успешного сотрудничества. Это нас. Кроме того, очень важно взаимопроникновение наших систем образования. Они по-разному организованы. Но каждая доказала свое право на жизнь, и каждая эффективность. Имеет свои традиции и свой особый образовательный. Образ. Поэтому контакты в этой сфере пользу и детям, и их родителям. В целом, с нашим страхом. В этой аудитории я хотел бы особо подчеркнуть. Творческие контакты на уровне корней травы, как приводить по месту, подчас много плодотворнее, чем совещание чиновников, даже самого высокого Формирование новых отношений, мы также очень рассчитываем на активную роль бизнеса. Мы видим, как последние годы в американских деловых кругах растет интерес к российскому рынку. И такой поворот абсолютно оправдан. Сегодня в нашей стране есть необходимые условия для эффективного инвестирования в самых значительных областях. И у меня есть все основания говорить об этом в Во-первых, Россия... России удается удерживать высокие темпы экономического роста. По итогам прошлого года рост ВВП составил 8,3%. В этом году планировался 4, будет около 6, 5 и 7, 5, 8 Динамико промышленного производства также показала устойчивый рост. По итогам года мы рассчитываем выйти на 8%. И причиной там не только благоприятная внешнеэкономическая коммуникатура. В России активно заработали внутренние стимулы. Один из показателей роста банковского сектора, кредиты которого в промышленности увеличились более чем на 40%. Во-вторых, заметно улучшились правовые условия ведения бизнеса. Количество лицензируемых видов деятельности сокращено с 2000, а в таком виде мы все это получили еще в именно плановой экономики. Так вот, количество лицензируемых видов деятельности с 2000 уменьшилось до 104. И это пока договор. Но мы намерены сделать и следующий шаг по декабризации, по либерализации экономики России. Регистрация предприятий бизнеса в самое ближайшее время будет осуществляться по принципу одного окна. В единой системе и по общим правилам. Соответствующий закон в июле следующего года вступит уже в силу. Положительное влияние на инвестиционный и деловой климат, несомненно, окажет и новоземельный кодекс, отсутствие которого много лет тормозило развитие экономики страны. Приняты законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступных путем. Мы вступили в открытую борьбу с черным бизнесом, который как ржавчина разъедал экономику страны. Мы поддержали легальный бизнес, и он получил дополнительную защиту. В-третьих, постепенно меняется к лучшему корпоративному управлению российских компаний. Подготовлены вводы к корпоративному управлению, основанный на мировых стандартах деятельности. Ну и, наконец, четвертое, тоже весьма существенное и, может быть, даже самое главное, это снижение налогового времени. То, о чем в России говорили. Годами, почти целых 10 лет, и то, что было сделано в самом минимальном виде до последнего времени. С января 2002 года ставка налога на прибыль снизится с 35 до 24%. Все льготы при этом отменяются, то есть повышается прозрачность российского бизнеса. И я несколько не сомневаюсь, что такой подход к формирование правил игры, мы выдержим. В области ресурса использования введен единый налог вместо трех. И, наверное, многие в этом зале знают, в нашем гордости сегодняшний день является и самый низкий налог на физические лиц. Самый низкий в Европе. Причем плоская шкала Европы по которой люди платят вне зависимости от их доходов, составляет всего 13%. Должен сразу сказать, что э, такой достаточно либеральный подход привел к резкому увеличению сбора налогов федерализации. К резкому увеличению, в разы. Одна из наших приоритетных задач. Вступление России в ВТО. Мы намеренно синхронизируем этот процесс внутренней реформы. Хотя понимаем, что этот шаг связан не только с преимуществами, но и с дополнительными обязательствами. Понимаем, что делать это придется в сжатые сроки и при этом сознательно ускоряем переговорный процесс. Уже готовится пакет законопроектов, который ликвидирует белые пятна с точки зрения международных стандартов и правил. При этом хотел бы особо отметить, конечно, мы будем добиваться стандартных условий принятия России во всемирных торговой организации. Процесс достаточно сложный, но в настоящее время, причем не без поддержки наших американских партнеров, развивается О том, что основное направление наших усилий выбрано верно, можно в частности судить по тому, как активно стартовал российско-американский бизнес-диалог. Здесь уже формируются отраслевые группы по интересам. С такой инициативой для авиакосмического сектора выступила компания Boeing. Учреждается круглый стол российских и американских высокотехнологичных компаний, которые с российской стороны возглавляют ученые с мировой известностью, Есть и другие примеры, которых в Техасе наверняка знают. В нынешнем году, уважаемые дамы и господа, приток иностранных капиталовложений в России увеличился на 40%. В целом абсолютная цифра пока небольшая. Но в процентном отношении роста нет. К сожалению, США по объему новых прямых инвестиций уступают э, периодства э, Голландии и Кипру Германии. Но если э, приток капиталов из первых двух стран, Кипр и Голландии, это не что иное, как репатриация наших собственных российских капиталов, то укрепление позиции Германии говорит о инвестиционном интересе Европы, в промышленности России. Мы рассчитываем, что в Америке примут этот вызов достойно. В России уже сегодня есть немало стабильности в экономики, которая в нынешних условиях становится одним из факторов поддержки общей системы безопасности. Речь первая. Очередь идет о наших энергетических ресурсов. Россия по-прежнему остается надежным и предсказуемым партнером, поставщиком нефти и другого энергетического института. В нашем двустороннем сотрудничестве уже имеются первые, первые истории успеха, как в момент. Этого. Завершается строительство нефтепровода «Каспийский трубопроводный концепт». Самого крупного в России инвестиционного проекта с участием американского депутата. Несколько дней назад компания ExxonMobil объявила о переходе к основной инвестиционной фазе проекта Сахалин-1, который предусматривает капиталовложения от 12 до 15 миллиардов долларов. А общий объем кратку проекта может составить до 30 миллиардов. В автомобилестроении начинается совместное производство нового внедорожника, с участием Джанг Свои шаги на пути преодоления прежних препятствий мы уже сделали. И сегодня рассчитываем не только на конструктивные шаги администрации США, но и на поддержку в этих вопросах со стороны американских деловых делов. Я знаю, что в этой аудитории много представителей аэрокосмической и аэрокосмическую и уже давно Мы уже давно активно взаимодействуем в области космоса. Создание международной космической станции – это прежде всего российско-американский проект на 85%. Мы укрепляем правовую базу режима соглашения по разделе продукции, делая таким образом и частицы и области, еще более выгодными. Масштабы открывающихся возможностей, потому что российской нефти и газа могут на десятилетия загрузить нас в совместной работе. Причем речь здесь идет не только об инвестициях в американских американским в Россию, но и о российских инвестициях в совместные проекты. И такие примеры тоже уже есть. Уважаемые дамы и господа, у, Насколько нам известно. Уголпоев в Техасе каблуки, как говорят, скошены внутрь. Чтобы, работая на ранчо, не запачкаться грязь. Чистота — прекрасный символ, в том числе и для международных отношений. Сегодня здесь на встречах и официальных переговорах Люди случивают то, что мы говорим. Но судить... Об этом будет позже, не по нашим разговорам, а по нашим делам. Тогда и будет видно, тогда будет очевидно для всех, насколько были чисты наши помыслы и искренние наши намерения. Потому никому не нужна дружба и сотрудничество, за существующие только на бумаге. Нам всем предстоит кропотливая и упорная работа. Здесь в Техасе, достаточно профессионалов своего сегодня, понимающих истинную цену и перспектив сотрудничества с Россией. Хотел бы в заключение сказать, на российском рынке сегодня ваши риски значительно меньше, чем несколько лет назад. Думаю, что это вещь абсолютно вечная. нас действительно очень много объединяет, и мы во многом похожи друг на друга. И когда здесь господин Бейкер приводил литературные сравнения, касающиеся господина Пуша-старшего и господина Пуша-младшего, он говорил о Жугудях и дубах, у нас тоже есть Поговорка очень похожая. По смыслу абсолютно идентичная. У нас говорят, яблоко от яблони недалеко падает. И я абсолютно уверен в том, что... что та эстафета, которую подхватил господин президент, действующий президент Соединенных Штатов, моего отца в надежных руках, и мы с ним сможем многое сделать на пользу народов России и Соединенных Штатов Спасибо вам Разумеется, ситуация в Афганистане – это одна из основных тем, которая находится и находилась в центре внимания наших с президентом Соединенных Штатов и на предыдущих встречах, в том числе и в Шанхае. И, конечно, сейчас мы уделяем ей много внимания. Если вы обратили внимание, после встречи в Шанхае я возвращаюсь домой в Москву, сделал остановку в столице Таджикистана в городе Душанбе и там провел встречу рабочую с руководством Северного альянса. На этой встрече я, по сути, изложил нашу общую с Соединенными Штатами позицию по ситуации, которая складывалась в Афганистане на тот момент и изложил нашу общую позицию в отношении будущего Афганистана она заключается в следующем организация, которая оказалась связанной с международным терроризмом организация движения Талибан не должна быть представлена в будущем руководстве Афганистана вместе с тем Руководство, будущее руководство Афганистана, должно опираться на широкую поддержку всех этнических групп, представленных в этой стране, и на поддержку соседних государств и Организации объединенных наций. В принципе, такая позиция вполне устроила руководство Северного Альянса, и оно проявило готовность работать вместе с международным сообществом в том числе и с Россией и с Соединенными Штатами совместно. События, которые сейчас мы наблюдаем, никакой неожиданностью для нас не являются. Собственно говоря, сегодня мы наблюдаем достижение тех целей, которые мы перед собой ставили. Первый этап совместной работы освобождения севера Афганистана, а затем Кабула. Эти цели достигнуты. Сейчас, конечно, на первый план выходят проблемы политического урегулирования. С одной стороны, определения будущего Афганистана, но в то же время считаю совершенно обоснованной позицию президента Буша который заключается в том, что мы не должны ослаблять и прямых усилий, направленных в борьбу с теми людьми, которые подозреваются в совершении террористических актов и скрываются на территории Афганистана, и теми, которые их прикрывают, где бы они ни прятались. Те, кто отошли из Кабула, те, кто прячутся в горах, в других местах, они преследуются, и я уверен, нисколько в этом не сомневаюсь, что в конечном итоге правосудие доберется и до них. Поэтому на данный момент, еще раз хочу это подчеркнуть, в целом ситуация под контролем, она говорит о том, что мы достигаем тех целей, которые перед собой ставим, и координируя наши усилия, в таком же ключе будем дальше совместно работать. Знаете, ведь НАТО создавалась в определенный исторический период и для определенных целей. Она создавалась как противодействие Советскому Союзу. И еще, я говорил об этом на встрече с президентом Бушем в Любляне, еще, по-моему, в 1950 в седьмом или шестом году, сейчас точно не помню, советское правительство обратилось к ведущим странам НАТО с предложением принять Советский Союз в НАТО. На тот момент Советскому Союзу было отказано, я читал ноты по этому вопросу. Были изложены причины, по которым Советскому Союзу отказали в приеме в НАТО. Это тоталитарный характер, я их перечислю сейчас на память, тоталитарный характер советской системы, проблема Австрии и Восточной Европы. Значит, для нас, как вы видите, в историческом плане никакой новизны в объединении усилий с НАТО не существует. Это во-первых. А во-вторых, как вы видите, не существует ни одной причины, которая бы стояла на пути объединения усилий НАТО и Российской Федерации сегодня. НАТО стала в реалии сегодняшнего дня. И на ней, на этой организации, лежит определенная серьезная ответственность за, за поддержание стабильности в мире. Мы сегодня уже работаем с НАТО в рамках Совета, который называется СПС, и готовы расширять свое сотрудничество. Сегодня на первый план выходят те угрозы, которые вчера казались не столь существенными. И мы с вами знаем об этом не только по, а, по событиям 11 сентября, но и по нашей озабоченности, которая возникает, скажем, с распространением, с возможным, может возникнуть с возможным распространением средств массового уничтожения. Не только ядерного оружия, но и биологического, и химического. Есть и другие угрозы, которые выходят на первый план. Надо сказать откровенно, что НАТО ведь не создавалось для того, чтобы противодействовать именно этим угрозам в первую очередь. И сегодня все руководители ведущих стран НАТО признают, что если и есть союзник, который может внести Противодействие этим угрозам реальный, заметный и существенный вклад, так это Россия. Мы к расширению сотрудничества с НАТО готовы. Готовы идти настолько далеко, насколько готов сам Североатлантический блок, с учетом, конечно, национальных интересов Российской Федерации. Сейчас мы обсуждаем самые разные варианты нашего, расширения нашего сотрудничества. Есть очень хорошее предложение. Во всяком случае, любой из сидящих здесь в зале согласится со мной в том, что если мы хотим, чтобы кто-то из участников международного сообщества последовательно, настойчиво и эффективно выполнял какое-то решение, то он должен принимать участие в выработке этого решения и чувствовать тогда ответственность за его исполнение. Вот если мы найдем такой механизм при котором Россия будет включена в процесс принятия решения, я думаю, что мы можем считать, что мы добились качественного изменения отношений между Россией и Североатлантическим блоком. Мы готовы к этой работе, повторяю еще раз, и в данный момент ведем очень интенсивные и позитивные консультации, в том числе и с президентом Бушем. Can you comment on whether or not we are really at the threshold of a new strategic relationship in this field? Я думаю, что вчерашние заявления президента Буша и мое вечером выступление в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне that что в этом плане нами подготовлены очень серьезные, качественные изменения, соответствующие сегодняшним реалиям. Но мы накопили только оружие, уже об этом много раз говорили. Проведены были определенные сокращения, но абсолютно недостаточно. Посмотрите, вот вернемся опять к этой ужасной трагедии 11 сентября. Такой ужасный результат. В современном супертехнологичном мире Удары даже такого рода являются очень болезненными. Я уже не говорю о применении средств массового уничтожения. Но у нас тысячи ядерных боезарядов. Мы можем по нескольку раз уничтожить любую крупную державу. Сегодня Соединенные Штаты, так же как и Россия, в состоянии вести вооруженный конфликт с использованием средств массового уничтожения сразу же, одновременно со всеми ядерными державами. Это в состоянии делать и Россия, и Соединенные Штаты. Даже сумасшедшему в, в голову не придет возможность развития ситуации подобного рода. Конечно, для того, чтобы сократить опасности несанкционированных запусков, опасности другого характера, техногенного, связанных с ядерными материалами, конечно, мы должны стремиться к понижению порога, количественного порога стратегических наступательных вооружений. Вчера президент объявил о том, до да, какого уровня Соединенные Штаты готовы опуститься. Должен вам сказать, что Российская Федерация давно уже заявляла о том, что она со своей стороны эти пороги уже для себя определила в целом. И если мы будем действовать совместно, то мы вместе сделаем мир гораздо более безопаснее, чем тот, в котором мы живем сегодня. Вы знаете, земельный вопрос в России — это не только юридический, даже не только, не только экономический, это очень сказать, сложный эмоциональный фактор жизни страны. Так было традиционно на протяжении столетий. Отсутствие нормального оборота земли является серьезным сдерживающим фактором в развитии экономики. На данный момент мы приняли решение, приняли закон о свободном рыночном обороте земли в городах и промышленных центрах. Это небольшое количество, в процентном отношении небольшое количество всех земель. За э, скобки этого решения вынесены э, вопросы оборота земель сельскохозяйственного назначения. <связано>, Связано это еще и с тем, что э, за последние десятилетия э, сложилась довольно э, сложная система э, э, арендных отношений. И, на мой взгляд, было допущено ряд ошибок, которые привели э, к созданию большой группы людей, обладающих правом на отдельные земельные участки, но не имеющих возможности реально ими пользоваться и распоряжаться. Владеть, пользоваться и распоряжаться. То есть они собственниками реальными не стали. Вот эти три элемента собственности, они не состоялись. Владение, пользование, распоряжение. Но бумажка о том, что э, человек является собственником на руках, э, это создало довольно запутанную ситуацию, и нам нужно действовать здесь очень аккуратно, чтобы те люди, которые э, имеют на руках эти э, документы, не чувствовали себя обманутыми. Эксперты сейчас вырабатывают различные варианты выхода из этой ситуации, но в конечном итоге Путь в рынок, я думаю, является единственно правильным. Мы будем действовать идти по этому пути, но, исходя из исторических условий, действовать вынужден будем очень аккуратно.